Всем привет! В этом видео я покажу, как подключить и настроить комплект охранной сигнализации Ajax. Рассмотрим, как самому оборудовать свое жилье, офис или любое другое помещение охранной сигнализации, как ее настроить и подключить все возможные датчики. Давайте начинать!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 руководящая работой установленных датчиков, движение, открытия, разбития, задымление и многих других. При тревожном срабатывании какого-либо из этих датчиков, вы мгновенно получаете на свой смартфон тревожное уведомление с информацией о возникновении потенциально опасной ситуации, а значит вовремя сможете отреагировать на нее, включить или отключить подачу электроэнергии, воды, газа, активировать сирену, вызвать полицию, службу экстренной помощи или охрану. Ссылка на магазин официального партнера, у которого можно приобрести или заказать установку всего этого оборудования будет в описании. Это компания People.ua, у них на сайте доступен каталог с описаниями и ценами. Досмотрите это видео и в конце будет предоставлен промокод на скидку в 10% на весь ассортимент магазина People UA, включая показанное здесь оборудование. Итак, начнем с комплектации охранной сигнализации. У меня в наличии имеется так называемый AJAX Starter Kit или хаб-кит белого цвета. В его состав входит централь Ajax Hub. Это центральный пульт, который координирует работу всех подключенных устройств. Датчик движения Ajax Motion Protect, универсальный датчик открытия окна или двери Ajax Door Protect и брелок для управления охранной системой Ajax Space Control. Кроме этого, у нас имеется датчик дыма и огня Fire Protect, датчик затопления Leaks Protect, а также беспроводная сирена оповещения Home Siren. А еще очень классная поворотная 4-мегапиксельная Wi-Fi камера Dahua A46. Последние четыре устройства не входят в стартовый набор, но могут подключаться к хабу и быть приобретены отдельно. Давайте разберемся, как пользоваться всем этим оборудованием, как его подключить и настроить. Начнем с Starter Kit. Основное устройство в комплекте Starter Kit – это хаб. Он будет управлять датчиками и к нему будет коннектиться интернет. Распакуйте его. Подключите к питанию и к интернет с помощью провода. Оба шнура идут в комплекте. Снизу хаба есть крышка, которая закрывает все разъемы для подключения и одновременно является крепежным кронштейном. Открываем ее. Вот два разъема. Один для интернет кабеля, второй для питания. Подключаем провод питания в розетку 220 вольт, а интернет кабель в асернет порт вашего роутера или сетевую интернет розетку, если такая у вас имеется. Чтобы включить хаб, нажмите и удерживайте кнопку включения. В результате на нем засветится световая индикация. После подключения к интернет световой индикатор будет гореть зеленым цветом. Все, наш хаб подключен. Теперь для управления нашей сигнализацией необходимо установить на смартфон специальное приложение от производителя – это AJAX Security System. Приложение доступно как для Android устройств, так и iOS. Установите его и зарегистрируйтесь в системе. Регистрация стандартная. Укажите имя, email, номер вашего телефона и пароль. В результате вам на email и телефон будут отправлены шестизначные коды, с помощью которых происходит авторизация. Я уже предварительно зарегистрировался, поэтому просто войду в свой аккаунт. После входа AJAX Security System предлагает добавить к нему хаб. Без него система не сможет работать. Нажмите «Добавить хаб». Предлагается пошаговое руководство или возможность добавить хаб вручную. Выберите любой вариант. Я жму «Пошаговое руководство». Далее следуйте пунктам пошагового руководства. Включите хаб и подождите пока логотип AJAX станет салатовым. Чтобы зарегистрировать хаб, задайте ему имя и введите ключ регистрации. Имя задайте любое удобное, например, Ajax или Хаб. Ключ хаба напечатан на задней стороне корпуса под QR-кодом, но его можно не вводить вручную, а сосканировать QR-код. Для этого нажимаю иконку QR-кода и сканирую его появившимся сканером. После этого нажимаю «Добавить хаб». Все, хаб добавлен. Далее приложение просит подключить хабу сетевой кабель. Он у нас уже подключен. Далее «Добавить комнату». Пускай в моем случае это будет офис. Вы можете добавить, например, спальню, склад, комната 1, 2, 3 и так далее. Можно добавить несколько. «Добавить устройство». Здесь мы можем добавить идущие в комплекте с хабом или другие устройства и датчики. Но я их добавлю отдельно, так как у меня их много и мне так будет удобнее. При желании можно добавить других пользователей хаба, кроме вас. Руководство по установке я пропускаю, это отдельная история. И все, перехожу на рабочий стол. На рабочем столе приложения я вижу подключенные к нему устройства. На данный момент это только наш хаб, но также вы видите пункты «Добавить устройство» и «Добавить камеру». Именно с их помощью мы поочередно будем добавлять имеющиеся в наличии устройства и датчики. Итак, начнем например с датчика движения. Нажимаю Добавить устройство. Имя назову движение, ID устройства сканирую таким же образом, как и при подключении хаба. Для этого аккуратно сдвигаю вниз заднюю крышку нашего датчика и сканирую код с наклейки. Есть, комната у нас одна, офис, но может быть и несколько. Все зависит от вашего помещения и оборудования. Группа, пускай будет дом, добавить. Теперь включаем датчик перемычкой на задней панели. И все, он подключен и появился среди устройств. Можно перейти к датчику движения и настроить его. В первом окне видны его текущие параметры. Чтобы изменить их, нажмите на значке «Шестеренки». Вы можете переименовать его и изменить комнату его размещения. Изменить чувствительность. Всегда активен, если включить, то будет работать всегда, независимо от того, включена сигнализация или нет. Установить задержку сигнализирования при входе и выходе, например, если он установлен возле входной двери. Ночной режим и передача сигнала на сирену. Здесь также есть всевозможные тесты датчика, руководство пользователя и возможность его удалить из приложения. Выходя из меню, программа автоматически сохраняет внесенные в настройки изменения. Как он работает, думаю, все знают. Установите его под потолком в нужном месте, и он будет сигнализировать об обнаружении движения. Таким же образом добавляем следующий датчик, это датчик открытия двери или окна. Добавить устройство. Имя – окно или дверь, в зависимости от того, где поставите. ID устройства – сканирую на наклейке сзади датчика. Комната – офис, группа – дом, добавить. После этого переводим включатель на задней панели в положение ON. И видим, что наш датчик открытия добавлен к системе. Можно устанавливать его на дверь или окно. Он работает на смыкание или размыкание. То есть у нас в комплекте идет три компонента. Непосредственно датчик и два магнита. Один побольше, преимущественно для двери, и поменьше, преимущественно для окна. Достаточно установить датчик и магнит на разных спорках окна или двери, и он будет срабатывать при их размыкании. Все просто. Обратите также внимание на разъем сзади датчика открытия-закрытия. Это разъем подвеносной датчик. Такой обычно устанавливается в труднодоступных местах. В комплекте его нет, но есть штекер под него. При необходимости можно установить. У этого датчика также есть свои настройки. Кликаем на нем и видим его текущие параметры. Переходим в настройки, нажав шестеренку. Здесь можно изменить название датчика и комнату. Можно включить внешний выносной контакт, задержку постановки или снятия с охраны, ночной режим и активировать сирену. Здесь также есть всевозможные тесты датчика, руководство пользователя и возможность его удалить из приложения. Сработка открытия двери или окна будет выглядеть следующим образом. Хочу, чтобы вы обратили внимание на заднюю панель датчика, как открытия-закрытия, так и движения, а также всех следующих, которые мы будем подключать к системе охраны Ajax. На задней крышке каждого датчика, который одновременно является его креплением, есть своего рода рычажок. Этот рычаг взаимодействует с датчиком снятия устройства. Датчик снятия сигнализирует вам о снятии и установке на место устройства. Об этом вам на смартфон приходит отдельный сигнал. Поехали дальше. И последнее устройство из комплекта Ajax Starter Kit – это брелок для управления системой Ajax Space Control. Это не последнее устройство в данном видео. У меня также есть датчик затопления, датчик задымления и возгорания. Беспроводная сирена. И, наверное, самое интересное, это беспроводная камера. Так что не спешите выключаться обо всем этом дальше в видео. Итак, брелок для снятия и постановки системы под охрану. Добавить ее к системе можно так же, как и любой другой датчик. Добавить устройство. Имя брелок. ID устройства. Наклейка с QR-кодом брелка расположена на внутренней части коробки. Сканируем ее. Кстати, на других датчиках также QR-код продублирован на коробке. Комната Офис. Чтобы активировать брелок, зажмите одновременно кнопку в виде кружка и с буквой «И». Все, брелок добавлен. Теперь, чтобы поставить систему на охрану, нужно нажать кнопку в виде кружка. Чтобы снять разорванного кружка, кнопка с разорванным кружком внутри целого – это частичная постановка или ночной режим. У брелка также есть свое меню настроек. Просмотрите, оно довольно простое. При постановке системы под охрану в приложении появляется соответствующая индикация и приходит соответствующее сообщение. При снятии также. Теперь давайте подключим к нашей сигнализации еще несколько устройств и датчиков, которые не входят в стандартный хаб Кит, но доступны в продаже отдельно и свободно подключаются к Ajax хабу Беспроводной датчик раннего выявления затопления Ajax Leaks Protect. Это датчик на минимальное протекание, что позволяет вовремя среагировать и устранить проблему. Он очень прост в использовании, его достаточно положить вместе возможной утечки. Крепить его не обязательно. На его нижней панели расположены контакты, которые замыкаются водой при утечке и датчик передает соответствующий сигнал на хаб. Способ подключения к хабу уже всем нам знаком. Присваиваем имя, сканируем код, комната, группа, добавить. Как и у других датчиков, у этого также есть свои простые настройки. Теперь его можно положить под ванной, умывальником или стиралкой. И сработка будет выглядеть следующим образом. Беспроводной датчик дыма и температуры Fire Protect, то есть пожарный сигнализатор. Подключение стандартное. Настройки простые. Установите датчик с помощью идущего в комплекте крепежа на потолке в наивысшей его точке. Ведь именно там в первую очередь сконцентрируется горячий воздух и дым. Давайте протестируем его работоспособность. Для этого захожу в настройки датчика и выбираю «Тест работоспособности». Отлично. Дальше беспроводная сирена Home Siren. Думаю, ее назначение понятно из названия. Это звук. Громкий звук для нашей системы сигнализации. Добавляем устройство. Все, как всегда, просто. Что у нас с настройками? Название комната, громкость сигнала, длительность сигнала, индикация под охраной, оповещать о постановке и о задержке. Все ясно. Давайте протестим. Постановка и снятие с охраны. Тест громкости при сработке. Отлично. По большому счету, наша система охраны и сигнализации полностью работоспособна и готова к использованию. Достаточно разместить все имеющиеся в наличии датчики и устройства в соответствии с рекомендациями производителя в нужном помещении. Но обзор и настройка нашей охраны и сигнализации будет неполным без добавления к системе камеры. Тем более, что у нас такая в наличии имеется. У меня есть камера Dahua A46. Почему именно Dahua? Во-первых, это действительно хорошая камера и по качеству, и по характеристикам. А Во-вторых, DAHO – это производитель, который предоставляет возможность подключения своих камер к системе AJAX с помощью быстрого сканирования QR-кода ID устройства. В остальных случаях подключение происходит с помощью RTCP-ссылки, что не всегда просто для рядового пользователя. Итак, чтобы подключить DAHO A46, или любую другую камеру от DAHUA к системе AJAX, ее сначала необходимо зарегистрировать в приложении, которое предоставляется производителем и имеет название IMO. Его можно скачать и установить на любое мобильное устройство из Play Market или App Store. Детально останавливаться на том, как это сделать, я не буду. У нас об этом есть отдельное видео, переходите по ссылке в описании и смотрите. После того, как вы зарегистрировали камеру, в IMO в соответствии с нашей инструкцией, откройте «AJAX Security System» и перейдите в меню «Устройства», выберите «Добавить камеру», «Dahua». Если нужно подключить камеру с помощью RTCP ссылки, то тогда выберите пункт «RTCP камера», Ну и у меня камера «Dahua». Меню добавления камеры ничем не отличается от меню добавления любого другого устройства, сигнализации Ajax. Задаю камере имя и сканирую ID устройства. Имя пользователя админ это то, которое установлено у камеры по умолчанию. И заданное в приложении iMow при регистрации камеры пароль. Указываю комнату, добавить, запрос выполнен. Вот наша камера. Она добавилась. Кликая по ней, запускается ее воспроизведение в онлайн режиме. К сожалению, настройки камеры в приложении AJAX Security System ограничены, по большому счету доступна только функция просмотра. Настройки угла обзора, записи видео, сохранение информации, слежение и графика работы доступны в iMall. Но ее достаточно настроить там один раз и в дальнейшем можно осуществлять просмотр с помощью AJAX Security System. И специально для зрителей нашего канала. Введите в корзине оформления заказа на сайте компании People.ua промокод Hetman SOFTWARE и получите 10% скидку на весь ассортимент магазина. Промокод и ссылка на магазин будут в описании. Вот и все. Как видите, в настройке и установке системы охранной сигнализации AJAX в вашем доме или офисе нет ничего сложного. Если у вас возникнут в процессе настройки какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях к видео. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Всем спасибо за просмотр, до встречи в следующих видео.